Прямо сейчас передача, которую вы все, наверное, ждали и хотели ее увидеть от Матвея с любовью. У нас на связи Любовь Михайловна Дружинина. Здравствуйте, Любовь Михайловна. Добрый день. Ура-ура, я очень рада, что вы меня пригласили. Я не могла не присоединиться к этому действию. Очень веселая передача. Давайте расскажем чуть-чуть, что сейчас будет происходить. Ну, Мы будем читать вслух. И читать вслух не просто что-то, а конкретное произведение. Чехов Антон Павлович «Толстый и тонкий». Расскажите чуть-чуть, Любовь Михайловна, об этом. Почему вы... Прямо всю, да, всю интригу сбили, хот... да? это была а такая история, ну, все, ладно, не важно, вы уже представили ну, вы расскажите. Толстые, тонкие, долго-долго а, думали, что будем читать, да? хотели какую-то пьесу, может быть, стихотворение, может быть, прозу, думали, выбирали с Матвеем. Uh, и в итоге, знаете, первая мысль оказалась самой верной, остановились на ней. Она связана, я расскажу очень коротко, да, она связана с короткой грустной историей. Uh, 2009 год, uh, я на практике впервые веду урок именно в средней школе, шестой класс, рассказ толстый и тонкий. И я его провела так, что дети вообще не поняли, в чем смысл рассказа, что такое чинопочитание. В общем, это был мой такой педагогический провал. И э, хочется сегодня, видимо, закрыть этот гештальт наконец-то и сделать э, такое, э, такое событие, да, чтобы все наши слушатели, а я думаю, что это разные слушатели, зрители да, разных возрастов, чтобы все поняли, о чем этот рассказ. Ну, или хотя бы примерно <laughs> поняли. Вот, Матвей, я думаю, мне в этом поможет, правда? Вот. Uh, у нас сейчас будет сеанс медленного чтения с такими элементами uh, театральной постановки. Простит меня Павел Кочиновский. В процессе чтения мы будем делать какие-то отступления, пояснения, чтобы всем-всем-всем все было понятно. Uh, начнем мы с представления места действия и главных героев. На вокзале Николаевской железной дороги. Встретились два приятеля. Один толстый, другой тонкий. И здесь уже, кажется, можно сделать первое пояснение. Николаевская железная дорога — это старое название дороги из Петербурга в Москву. А вокзал — вот этот, да? Кажите, Зрители уже видят нам? фотографию, Да-да-да, я вижу, отлично. Так, именно здесь, на вокзале, представьте себе, вокзал, суета, встретились. Два приятеля. Один толстый, другой тонкий. Готовы представиться, Матвей? Да, секундочку, сейчас. Так, хорошо. Итак, толстый Давайте уберем играть... фотографию железной дороги, да? Да, угу. да, мы уже представляем персонажей. Толстого угу. играть, конечно же, буду я. Это очевидно. Сейчас я быстренько стану. Ой, большой.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 Так, Матвей, у вас есть там где-нибудь рядом херес, чтобы мы могли показать э, нашим зрителям, что это такое? Нет, конечно, я не пью. Правильно, никакой пропаганды алкоголя у нас с вами не будет. Жаль, правда, флёрд мы тоже показать не можем, потому что это одеколон. Ну, зато теперь мы знаем, чем пошло от толстого. Что ж, с одним героем разобрались, время переходить ко второму, и все внимание на Матвея. Я вижу, Матвей да, уже готов. готов. Отлично. Угу. Тонкий только что вышел из вагона и был навьючен чемоданами, узлами, картонками. <свист> раз, у раз, у раз. меня один узелок. <свист> <свист> <свист> Хорошо. Пахло от него ветчиной и кофейной гущей. Из-за его спины... Выглядывала худенькая женщина с длинным подбородком. Знакомьтесь, его жена. Прекрасная. Здравствуйте. И... Здравствуйте. И высокий гимназист с прищуренным глазом. Его сын. Вот он. Что ж, герои представлены, толстый и тонкий, встретились с Моцаль. Парфири, ты лето, голубчик мой, сколько зим, сколько лет! Батюшки, Миша, друг детства, откуда ты взялся? Приятели трекратно обглобузались. Матвей и устремили друг на друга Глаза слез Оба были приятно ошеломлены Милый мой, вот не ожидал Вот сюрприз Ну, да поглядишь на меня хорошенько Какой же красавец как и был, такой же душонок и щеголь. Ах ты господи, э, ну что же ты, богат, женат, я уже женат, как видишь. Это вот моя жена Луиза, урожденная в Унценбах, митеранка. Очень приятно, Луиза. А, это вот сын мой, эм, это вот сын мой, Нафанаил, ученик третьего класса. Здрасьте. Нафанаил, Нафанаил немного подумал? А, а, по, а, подождите. Нафанаил а, немного на, подумал. На, Нафаня, дух моего детства, э, в гимназии вместе учились, вот, вот. Ага. Рафаэнаил немного поднимыл и снял шапку. Так, да, в гимназии вместе учились. Помнишь, как тебя дразнили? Тебя дразнили там за то, что ты казенную шапку, казенную книжку папироской прожег, а меня фиальтом ну, за то что я ябедничать люблю <с> детьми были не беспокойся на фане подойди к нему поближе а, а это моя жена урожденная фунтба ветеранка очень приятно очень приятно но -а немного подумал и спрятался за отца. Да уж, да уж. Кажется, приятели очень давно не виделись. Раз не знают ни о детях, ни о женах, а ребенок уже в третьем классе гимназии учится. Ну, узнаем, что было дальше. Ну, как живешь, друг? Служишь где? Дослужился? Служу, милый мой польским ассессором уже второй год э, и Станислава имею. Жалование неплохое, ну да бог с ним. Жена уроки музыки дает, э, я портигары приватно из дерева делаю. Отличие портигары порублю за штуку, продаю. Если кто берет 10 штук и более, тому понимаешь, уступка. Пробавляемся кое-как. Служил знаешь, в департаменте, а теперь сюда переведен стал начальником, ну, потому же ведомству. Здесь буду служить. Здесь. А, ну а ты как? небось, бойся, уже статский, а? Нет, милый мой, поднимай выше. Я уже до тайного дослужился. Две звезды имеем. И э, тут кажется, самое время сделать небольшую остановку, чтобы всем нашим зрителям было понятно, о чем идет речь, потому что это поможет понять в том числе то, что произойдет дальше. Э, что мы узнали о тонком? Он коллежский ассессор. Что это значит? Что-то невеликое, небольшое. На самом деле в жизни тонкого все не так плохо. Он дворянин, к нему должны обращаться. Ваше Высокоблагородие. Согласитесь, звучит хорошо. И если проводить параллели с военными чинами, то Тонкий в должности майора был бы. Да? весомо звучит майор. А еще у Тонкого есть орден святого Станислава. Он говорит, Станислава имеет. Матвей, покажите нам орден? Да-да-да, сейчас покажем орден. Угу. Посмотрите, какой красивый. Да? Он сейчас вам покажет его. Это самый младший из орденов, но это все-таки орден. Это уже хорошо. Кем же работает тонкий? Он переведен начальником Тут объяснить немного сложнее, он один из руководителей государственного учреждения. Позволю себе не очень точную, но, как мне кажется, наиболее понятную параллель. Тонкий мог бы быть, например, директором школы а, или глав врачом больницы сейчас. Не самая низкая должность, согласитесь. Правда, и не самая да. высокооплачиваемая. Но... Да. да, да, да. Да, звучит неплохо, но э, кто же тогда толстый тайный советник? Если тонкий майор, то, продолжая аналогию с армией, толстый генерал-лейтенант. Можно не знать подробности о военных чинах, но генерал точно выше майора. А еще Толстый две звезды имеет. Это э, не какие-то самые младшие ордена, как у Тонкого. Это знак отличия высшей степени. Угу. Здесь тоже можно посмотреть. Один Святой Анны уже на экране у э, зрителей. Замечательно. И, Матвей, вы правы. Толстый явно преуспел больше э, после гимназии в карьерном плане. Скорее всего, он занимает какую-то очень высокую должность. Вроде министра образования, ну, или просвещения, а, или здравоохранения. А, то есть на вокзале встретились директор школы и министр. Или, если говорить всем современным языком, а, например, один из руководителей отдела в, Яндекс, в Яндексе и топ-менеджер Яндекса. Вот кто встретился на вокзале. Но они старые приятели. Казалось бы, что должно произойти? Как это может повлиять на встречу? Можно порадоваться за друга, который достиг многого. Можно и расстроиться, можно немножечко позавидовать. Можно вообще об этом не говорить, потому что столько всего произошло. Есть о чем поговорить за эти годы. Но можно повести себя так, как повел Тонкий. Тонкий готов?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 Горбитесь, Матвей, горбитесь, сузился. Его чемоданы, узлы, котонки съежились, поморщились. Длинный подбородок жены стал еще длиннее. Анафанаил Фонарил вытянулся во фрунт и застегнул все пуговки своего мундира. Дай секундочку. Я... Э, ваше превосходительство. Э, очень приятно. Вдруг, э, можно сказать, детство и э, вышли э, вдруг. Такие вельможес, ну полно. Для чего этот тон? Мы с тобой друзья детства. К чему тут это чинопочитание? Помилуйте, что вы с? Съеживайтесь, Матвей, сильнее съеживайтесь, и сничтожайтесь в песчинку. Перед вами сам тайный советник. Забудьте, что он ваш приятель, и вы называли его геростатом шутка. Милостивое внимание вашего превосходительства вроде как бы, живительной влаги, это вот ваше превосходительство, это вот сын мой Нафанаил, вот он. И, и вот жена Луиза, э, лютеранка, некоторым образом. Толстый <сёк> хотел было возразить что-то, но на лице у Тонкого было написано столько многоговин, сладости и почтительной кислоты, что тайного советника стошнила.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 Жена улыбнулась. На фонай Шаркнул ножкой, ногой и уронил фуражку. Все трое были приятны, ошеломлены. Спасибо, Семён, я слышу ваши аплодисменты. за эту импровизацию, за то, что мы с вами такие смелые и смогли это сделать. Вам спасибо большое за то, что согласились Присутствовать. И участвовать немножко. Да, и участвовать в э, нашей прекрасной передаче. Э, хотите как-нибудь поздравить в конце? Э, да, аудиторию? конечно. Я хотела с этого начать, но ничего страшного, могу этим закончить. Наверное, так даже лучше. Конечно, я хочу поздравить нашу замечательную школу 734 школу самоопределения. Uh, конечно же, я хочу пожелать всем не быть тонкими, но тут надо сказать, что за нашей школой и не водится, мне кажется, такого, <смех> такого поведения. Uh, и я надеюсь, что и дальше мы будем такими же смелыми, сильными и независимыми, и uh, будем собирать вокруг себя Сообщество, оставаться центром сообщества, чем и являемся. И мне очень понравились слова Маргариты Федоровны, я хочу их подхватить. Я желаю, да, чтобы школа никогда не кончалась. Искренне надеюсь, что так и будет. Спасибо большое. Спасибо вам большое. До свидания. На связи была Дружинина Любовь Михайловна, друг школы.